Здравствуйте, уважаемые студенты! Телефонный разговор – первый личный контакт с возможным работодателем. Поэтому необходимо, чтобы у собеседника осталось хорошее впечатление от общения. Поговорим о том, как грамотно провести телефонные переговоры при устройстве на работу. Возможны два основных варианта телефонных переговоров с работодателем. Во-первых, когда инициатором звонка выступаете вы. Звоните по объявлению или опираясь на информацию о вакансии, полученную на сайте работодателя. Также соискатели могут звонить в организацию для выяснения наличия свободных рабочих мест. Во-вторых, вам может позвонить представитель организации, который ознакомился с вашим резюме и решил набрать ваш номер для того, чтобы задать несколько уточняющих вопросов. Рассмотрим подробнее оба варианта. Если вы звоните работодателю, то предварительно следует сформулировать цель звонка, определить содержание звонка, подготовить вопросы, на которые вы бы хотели получить ответы, подготовить ответы на вопросы, которые могут быть заданы работодателем, узнать должность и фамилию, имя, отчество вашего будущего собеседника. Приготовить бумагу и ручку на случай, если придется что-либо записывать. Положить перед собой резюме и объявление об интересующей вакансии. По правилам делового этикета норма телефонного звонка 3 минуты. Обычно телефонные разговоры проводятся по такому алгоритму. Во-первых, приветствие. Во-вторых, представление, включающее фамилию, имя, отчество интересующую вакансию, образование, квалификацию, практику работы по специальности. В-третьих, необходимо задать свои заранее подготовленные вопросы по вакансии. В-четвертых, вы даете ответы на вопросы специалиста по подбору персонала. В зависимости от результатов разговора вы либо демонстрируете интерес к работе в данной организации, или отказываетесь от вакансии, если она вам не подходит. В-пятых, в случае ответа «да» от работодателя вы договариваетесь о дате и времени встречи. Если ответ «нет», стоит поинтересоваться о возможной работе в ближайшем будущем, работе не по специальности и так далее. В конце разговора необходимо выразить благодарность за уделенное время. Если работодатель звонит вам, отвечать на задаваемые вопросы нужно четко, быстро и, разумеется, честно. Обычно много вопросов в ходе такого общения не задают. В основном потенциального работодателя будет интересовать информация, которую он не нашел или не заметил в вашем резюме. Вы также вправе задать несколько вопросов о компании, вакансии, о содержании работы и предлагаемом уровне оплаты труда. Если вакансия вас заинтересовала, а ваш собеседник готов пригласить вас на собеседование, не тяните время и договаривайтесь о встрече. Если звонок прозвучал в неудобный для вас момент, извинитесь и скажите, что сейчас вы не можете говорить по телефону. Попросите работодателя перезвонить в какое-то определенное время или предложите перезвонить сами. Для этого вам надо будет записать название организации, имя и телефон, телефонный номер звонившего. В крайнем случае попросите кого-то из своих близких записать необходимую информацию. Думаю, вам будут полезны рекомендации, как грамотно построить телефонное общение с работодателем. Главное требование – культура общения по телефону, лаконичность, четкость и ясность. Разговор – должен проводиться без больших пауз лишних слов оборотов и эмоций постарайтесь при телефонном общении говорить размеренно не сбивая с ритма и не таратория следующий подводный камень телефонного общения чересчур официальный голос иногда скрывая волнение при важном телефонном звонке мы сами того не замечая переходим на сухой напряженный том этого делать нельзя. Ведь человек, говорящий подобным образом, редко вызывает симпатию. Добейтесь того, чтобы в вашем голосе звучала улыбка. Это очень просто. Улыбнитесь самому себе, когда снимаете трубку. Ваш голос должен звучать дружелюбно. Не кричите, даже при плохой слышимости. Это не улучшит связь. Четко проговаривайте слова. Никогда не перебивайте собеседника. Дайте закончить мысль. Не задавайте несколько вопросов подряд, сделайте паузу, чтобы услышать ответ. Если вы что-то не поняли или не услышали, то попросите собеседника повторить или уточнить информацию. Успех телефонных переговоров зависит от вашей собранности, настроения, умения связано излагать мысли. Укажу также на типичные ошибки при телефонном общении. Неготовность к разговору. Конкретная цель разговора не ясна самому звонящему, и она не сообщается собеседнику. Неудобное для собеседника время звонка. Отсутствие обращения к собеседнику по имени-отчеству. Недружелюбие, сухость в общении. Подчеркнутая краткость, граничащая с невежливостью нетерпение, желание быстрее закончить разговор и положить трубку, длинные монологи, не дающие возможности собеседнику высказаться, долгие паузы, связанные с поиском документов, неконкретные договоренности. Таким образом, успех телефонного разговора с работодателем во многом определяется вашими коммуникативными умениями, поэтому следует обратить внимание на их развитие. Благодарю за внимание. Желаю успехов.